приветствую всех и в сегодняшнем уроке мы будем создавать систему вооружения для сайт скроллера я подумал и решил немного добавить какого-то разнообразия в механике сайт скроллера и сделать что-то наподобие шутера и я думаю мы будем ориентироваться на игру которую многие знают это war of mine довольно таки интересный проект с интересными механиками Uh, у нас уже есть система взаимодействия, uh, с помощью которой мы здесь открываем дверь. Uh, в принципе, у нас все работает, uh, но нам понадобится Interaction System. Отнаследоваться от Base Interactable Actor, создать Create Child. И это у нас будет PP Base Weapon. Давайте его откроем. И здесь у нас нет э, Skeletal Mesh И Оружие обычно мы будем использовать Skeletal меши. Но для э, холодного оружия Конечно же э, мы можем использовать Static Mesh Давайте я это сохраню <coughs> И здесь я добавил FP Weapon Mesh Вот такое вот оружие Давайте откроем, посмотрим Это из заготовки От первого лица эпиков, Да чтобы как-то визуализировать наше оружие. Давайте добавим в BP Weapon от uh, Skeletal Mesh. У нас сразу здесь SK Fipe uh, Почему он у нас здесь появился? Потому что мы здесь выделили Mesh. То есть если мы не выделим Mesh, нажмем ADD, у нас будет просто Skeletal Mesh. Если мы выделим, то мы сразу автоматически можем добавить Skeletal Mesh уже с нашим uh, оружием. Добавляем Mesh, и теперь нам стоит добавить некоторые параметры. Если мы будем использовать оружие стрелковое, да, нам нужен скелет Mesh. Если мы используем холодное оружие, соответственно, нам нужны статик Mesh. Поскольку скелет для ножа, скелет для там, не знаю, меча, сабли, дубины смысла делать нет. Если э, там нет каких-то там составляющих частей, да, чтобы удобнее было работать и цеплять все на скелет. Э, поэтому давайте отсюда мы машу берем. Сразу делаем в Interaction System новую папку. Это Weapon. Weapon, BP weapon переносим, открываем. И здесь делаем create chat blueprint. Э, называем его BP. Weapon и также наследуемся, делаем BP Melee Weapon. Это базовые классы для двух типов вооружения, то есть стрелковое и холодное оружие. Так, давайте начнем со стрелкового. Там много элементов, которые нам нужно будет добавить. Так, добавляем Skeletal Mesh, устанавливаем Gun, ну и в мили Weapon давайте сразу накинем ADD Static Mesh, ну и пока что закроем. Открываем BP Base Weapon и здесь нам нужно будет указывать базовые параметры, которые могут быть у оружия. То есть как у холодного, так и у огнестрельного оружия. Давайте нажмем Variable. Первое это Name. Нам собственно, нужно будет имя. Давайте сделаем текст. Дальше нам понадобится Damage. Давайте сделаем Float. Дальше нам понадобится сокет. Сокет Equip. Это сокет, который будет отвечать за экипировку оружия. То есть на какой сокет мы будем цеплять оружие. При подборе и также нам нужен будет сокет как мы его назовем? Давайте сокет use. То есть этот сокет у нас в основном будет. Давайте назовем weapon R. Ну а здесь мы уже будем водить в зависимости от оружия. То есть Socket Use у нас будет либо правая, либо левая рука, в зависимости от того, какой рукой наш персонаж будет взаимодействовать с оружием. Так, что еще из базового нам нужно? Нам нужен эквип монтаж. Это у нас аним монтаж, тип и также ан-эквип монтаж. Два монтажа для экипировки и снятия. Ну, в принципе, в принципе, для начала этого будет достаточно. Теперь перейдем в персонажа. И в персонаже нам понадобится э, создать переменные для слотов оружия. Давайте сделаем вариабел. Primary слот weapon. Э, слот у нас будет. бы нам проще сделать, мы можем base weapon сразу base weapon, так как у нас здесь может быть разное оружие secondary slot weapon. Ну и давайте сделаем. Мили. то давайте сделаем два слота для примера этого будет достаточно и по интеракту что у нас происходит у нас проигрывается функция собственно интеракт в наших объектах то есть давайте перейдем в base weapon в event graph. здесь мы можем сделать override interact у нас появится event и уже с этим ивентом мы можем проводить какие-то манипуляции. Uh, я не помню в base interactable, если у нас есть переменная персонажа, поэтому мы можем на него ссылаться. Uh, давайте сделаем следующее. Uh, event interact. Мы будем делать, uh, берем get side scroller персонаж uh, и будем делать attach. Hector. To Hector. Делаем attach. Snap to target, snap to target, snap to target. Uh, дальше нам нужен сокет эквип. То есть куда мы будем атачить? <coughs> uh, так. Мы будем self. То есть себя мы можем даже self указать, оттачить к персонажу на сокет, собственно, который будет указан в этой переменной. И следующее, что мы должны сделать, это из персонажа достать get primary slot weapon и get secondary слот weapon мы проверим сразу convert to get и convert to get мы сразу проверяем на валидность если primary валиден значит мы туда не можем подобрать и собственно если у нас secondary валиден то мы тоже не сможем подобрать а единственное что нам attach понадобится в конце То есть мы у персонажа проверяем на валидность слот. Если слот не валиден, точнее нам нужно сделать так. Если слот не валиден, мы делаем attach. И если этот слот валиден primary, а secondary не валиден, то мы также будем делать attach. Если же... Этот слот валиден, мы проверяем следующий. Если этот валиден, то мы ничего не будем делать. В дальнейшем, когда у нас это все заработает, мы сделаем то есть замену оружия. К примеру, мы подходим, у нас слот занят, но мы хотим поменять оружие. То у нас просто загорится значок о том, что у нас слот занят. И предложат нам заменить оружие на другое. так После атача нам нужно... Сделать, точнее, перед атачем нам нужно достать из нашего персонажа set primary slot и также set secondary slot. То есть в случае, если мы идем к атачу, мы self записываем в переменную. дальше если мы здесь идем к хатачу давайте я этот отключу пока то мы также self запишем переменную ну и давайте сделаем это все покрасивее собственно это у нас произойдет вот так и теперь э, что мы сделаем fire weapon если мы перейдем класс default у нас уже будут наши дефолт настройки это name давайте base fire weapon назовем его Democh просто пока какое-то число ведем и нам нужен сок это квип чтобы создать сок этого нам нужно открыть наш персонажа, перейти в Skeleton 3 и найти то место, куда мы хотим прикрепить. Ну, я, к примеру, хочу прикрепить на Spine 3. Я создам сокет от сокет и назову его uh, Web. Uh, давайте назовем его Primary. Weapon. Скопируем сокет. Uh, copy selected socket. Перейдем в Fire Weapon и в соки так вы Так, у нас вставил код. Давайте введем здесь Primary Weapon сокет socket, socket use это у нас weapon r а, монтажи пока мы не добавляем поскольку у нас их нет теперь мы можем вытащить это оружие на сцену давайте я это уберу <coughs> поскольку это нам не нужно мили weapon так не мили weapon а наш weapon и что я еще хочу сделать, это в Base Fire Weapon, Skeletal Mesh, я хочу убрать коллизию. No Collision здесь у нас уже стоит. Но если у вас здесь будет стоять коллизия, выставьте No Collision, поскольку наш персонаж не должен сталкиваться с нашим оружием. Давайте посмотрим, чтобы наш персонаж мог взаимодействовать. То есть войти в зону взаимодействия, нажмем Play, подходим, нажмем E и у нас происходит атач. Нам еще нужно настроить сокет. Давайте от Preview Mesh. и как нибудь вот так мы mm его -hmm не хочет подхватывать сокет знаю почему потому что нам нужно крепить компоненту get mesh. интересно то что в четвертом анриле по моему автоматически оно находит мэш и подхватывает но это не точно я уже не помню давайте attach to actor to компонент self и сокет здесь на ту таргеты выставим нажмем play и собственно touch у нас происходит Единственная у нас проблема то, что мы все равно можем взаимодействовать. Мы видим значок взаимодействия. Как это исправить? Справляется это очень просто. Мы берем, получается, set enable collision. галочку точнее нам нужно убрать галочку и все у нас как бы нет коллизии взаимодействия с персонажем поэтому мы на данный момент да не можем воспроизвести функцию interact хоть у нас персонажи находится в нашем экторе но все равно мы как бы ограничиваем дополнительное взаимодействие так ну и давайте следующее что мы сделаем персонажа давайте на Keyboard. на клавишу R мы будем доставать наше оружие давайте создадим функцию функцию equip weapon equip weapon здесь мы добавим Input. Input у нас. Это будет слот. Integer. Делаем switch on int. Снимаем галочку. И добавляем три пина. так и теперь если у нас здесь будет 0 то нам еще кое-что понадобится нам еще нужна переменная current weapon то есть текущее оружие и давайте проверять current weapon is valid если он валиден, так давайте на либо на единицу. Давайте мы здесь поставим два пина. Здесь мы сразу проверим, если он валиден, то мы current weapon. Сделаем attach. компонент компонент компоненту на смеш снеп туда гет снеп туда гет и сокет мы укажем из карент вепана equip get equip сокет То есть, если у нас есть активное оружие, мы берем сокет и прикрепляем его обратно. После чего Current Weapon мы обнулим. То есть нам нужна пустая переменная. И, собственно, перейдем к Switch on Int. Если же у нас невалидная ссылка изначально, то мы просто переходим в Switch on Int. Для э, Уже какого-то взаимодействия Здесь у нас слот Поэтому давайте нажмем compile И здесь введем слот Get слот Так, ну и теперь нам просто нужно сделать Attach компонент <coughs> Мы можем Во-первых, делать следующее Convert to get Раз Convert to Validate get 2. Подключаем вот так. И если у нас валиден primary, когда мы нажимаем, да, у нас все в порядке, то мы записываем его в current weapon. И так же само мы записываем в current weapon. Если мы используем индекс слота 1 и хотим вызвать secondary slot слот weapon. После записи уже мы можем э, сделать по простому взять get weapon, взять <coughs> socket, э, socket use и собственно сделать attach к мешу. И чем мы current weapon. Так, Event Graph. У нас здесь клавиша R. Но поскольку мы по индексу, давайте добавим клавишу 1 и клавишу 2. Клавиша 1 нам будет вызывать Equip Weapon. Слот 0. Делаем дубликат. Здесь указываем слот 1. Compile Save. Жмем Play. Взаимодействуем. Н э нажимаем один. И у нас оттачится оружие. Ну, Мы не добавили сокет на руку персонажа. Сейчас мы его добавим. Нажму 2, uh, у нас uh, при нажатии двойки у нас просто оружие вернется на место, поскольку у нас нет uh, в слоте secondary дополнительного оружия. Снова нажимаем 1, у нас оружие тачется. 2, мы его сняли. Давайте добавим сокет к руке. От сокет. Weapon R от превью Mesh, немного настроим его приблизительно сохраним давайте нажмем play у нас вроде бы да мы указывали сокет и мы теперь оттачим оружием у нас есть current weapon на данный момент давайте мы сразу все выведем при стрингом, в дальнейшем нам это поможет. Event Tick. На event Tick мы делаем ПринS String. Сразу делаем Pend. Указываем 0 Ну и давайте поставим какой-нибудь синий цвет. Здесь мы укажем current weapon двойточие пробел здесь мы укажем primary weapon двойточие пробел и еще secondary weapon двойточие пробел и теперь мы просто берем primary slot, secondary slot и current slot. из них добавьте мы можем добавить имя но если мы к примеру будем использовать два одинаковых оружия то у нас будет два одинаковых имени это не очень удобно поэтому мы можем по display на вывести то есть если у нас будет копия у нас будет дописана цифра 1 или два. Primary secondary. Ну давайте проверим. Current weapon ничего, primary weapon ничего, secondary weapon ничего. Подбираем оружие. У нас пишет, что у нас есть Primary Weapon. Я нажимаю 1, и у нас также записывается оружие в current weapon. Если мы нажмем 2, у нас с Current Weapon уберется оружие, но Primary Weapon останется, так как у нас ссылка записана. И я думаю, на этом мы этот урок закончим, уже в следующем продолжим создание. Поэтому, если вам интересна эта тема, ставьте лайки, пишите комментарии и всем пока.